На чем строится защита? На истине. Свидетель не сказал, что адвокат собирал. Адвокат собирал. Адвокат собирал да, свидетелей и брал с них песню. Ваша честь, возражаем. Мы все вместе могли бы отвечать. Почему вы не голословите? я не понимаю. Свидетель не сказал, что адвокат собирал. Извиняюсь, вашу честь. Свидетель, Свидетель ответил, вон, что он, да, вон, собирал.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 а знаете ли вы защитника Ольги Владимировны? Да, он показания. Он как адвокат подсудимой в ее защиту. То есть вы встречались один раз, да? Да. Скажите, вы где встречались защитника? Мы на нейтральной территории. Дома встречались у Ольги Владимировны. Дома? У подсудимой? На кухне. Дверь была закрыта.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 Начало строится защита. На кухне. Хорошо, изучим. Благодарствую. Всем привет! 13 апреля 2023 года в 14:30 состоялось девятое заседание по резонансному уголовному делу по части 1 статьи 110 УК РФ – это доведение до самоубийства в отношении бывшей старшей медсестры травмцентра города Сургут Матвичу Ольга. В ходе допроса свидетеля 15 Назарова выяснилось, что 21 января 2022 года она была допрошена следователем в качестве свидетеля. И спустя 9 месяцев 24 октября 2022 года ее опросил адвокат подсудимой чипчеву вдвоем на кухне за закрытой дверью в доме подсудимый матвичук адвокат потерпевшего кротова задавала вопросы и называла фамилии бондаренко коломец шманденко то есть я предполагаю что адвокат хотела выяснить допрашивал опрашивал ли Чепчиву их тоже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 Хорошо, изучим. Благодарствую. Пожалуйста, мне Не возражаю. Не возражаю. Нет возражений. Зачем возражать? Как Итак, вы приглашены в качестве отдел. врачу, по вопросов, в сутки, в уголовного отдела по обвинению мировых Итак, у нас личность. Назовите, пожалуйста, вашего Милия Новича. Отдельное место рождения. Назарова Слава. Зарегистрирована в Образование. Министра работы. Суйгуско-травматологическая больница. Отделение анастезиологии и аниматологии, номер два, Медсестра, анестезист. И, и образование же. Вот, благодарю. Это отключение вашего установленного С России вам права и обязанность Соответственно, Согласно статье 51 Конституции Российской Федерации, никто не обязан следить за себя самого, за супруга и близких. родственников, никакой судьбой не выделяет и не Итак, Так, у права и обязанности принятия? Да, понятно. Ну, да. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы на плечу а, и а, подсудимый, и в этой пешне, вот это где-то, вот он находится в моей Да, знаю. Знаете, в родственных отношениях с указанными лицами состоите? Нет, не состою. Небезменные отношения? Нет. Не имеется. Скажите, пожалуйста, в целом отношения, то есть рабочие, дружеские, можете, извините, подсудимой ну, рабочие отношения а с ну, так как. Муж коллеги. Угу. Благодарю. А, итак, а, в таком случае предупреждаем вашу задачу для этого показания и вы показания сидите ответственность университете в соответствии с этой инфекцией в СССР. Главное ответственность понятно? Да, понятно. Вы, для, пожалуйста, Ваше понимание на общество и Итак, подписка свидетельствует. Она в слово. Скажите, как вы поработаете? С 2 февраля 2007 года.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 И в да. И сейчас, если, допустим, получается, что некому работать, заболели сотрудники или что-то, просят выйти в палату. Матвечок mm -hmm. um, был вашим руководителем. Yes. Yes. Да? Um, если вы потом работали, вы не yeah. попала yeah. как, mm -hmm. um, как можете ее характеризовать? Mm -hmm. Ну, как руководитель строгая, требовательная, справедливая, любит свою работу,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 по санфеду выполняли. Угу. Поздравила себя грубые а, а, а, а, а отношения к сотрудникам, повышение а голоса, оскорбления. Оскорблений да. не было, но повысить голос могла наругать. Это рабочие моменты были. Я не считала, что это грубости. А личных сотрудников либо это на происходило еще? Лично. лично? Нет. Ну, могла просто повысить голос наругать. А лично, лично я не слышала. Ну, на планюрках, я в виду, или это вот непосредственно в планюрках? Нет, на планюрках, ну да, просто да. повысить голос, поругать нас, Просто пожалуй операционную, что-то мы не сделали. Да. Рабочие да. моменты. Да. Да. Да. А, можно было с Натвичем решить какие-то рабочие моменты, поменяться трафики? Да, а можно. еще что-то подмениться? Да, Трафика. можно, я уже полтора года с декрета, она ждала на уступке. Ну, это было очень редко, но ну, бывало поменяться. Проблем не было Нет. А, Жанна, вы этого знаете? Да. Как можете ее подбирать? Работали вместе, да? Мы работали вместе, да. Она отзывчивая, добрая, грамотная очень была медсестра. Всегда можно подойти с любым вопросом к ней. Она подскажет. Так же поменяться можно было с ней, но проблем с ней не было. А как-то нерабочая тема, про личную жизнь тут рассказывала, про семейные соотношения? Делилась? Ну, она особо не делилась. Особо она не делилась. До определенного момента она всегда уважительно к мужу относилась. Всегда она, всегда с ним. Ну, про него очень хорошо отзывалась, про дочку. Да. Проблем дома не было, да, получается? Ну, до определенного, до, до, до вот, августа месяца, лет, летний период, вот, 21 -го года. А что?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 я знаю, что у них у мужа ее были, сентябре, но они не оставляли ребенка с ней. А, и Жанна как-то пыталась решить этот вопрос с графиком? Смотри, что? Ну, она подходила, но мы не присутствовали, это было. От ней подходила индивидуально. Подходила, и получилось у нее что-то поменяться, как-то что-то сделать? Там, знаете, поменяться ей было и не с кем. В принципе. Почему? Потому что был разгар пандемии, в палате очень много болели, и мы без выходных работали. Mm -hmm. На тот момент в палате она и я работали. Мы работали день, ночь отцепной, а там невозможно просто было поменяться. Mm -hmm. Скажите, у Матвичу Кадышкина какие были отношения? Раб рабочие. Какая-то конкретная ситуация была вот в тот период? Я не видела, не присутствовала. Какое-то слово как-то выделяло в э, позитивном либо негативном плане? Нет. Относилась как, как, как ко всем? Да, получается. ко всем. Какие-то конфликты повторишь? Я думаю, кто то был в связи с тем, что ситуация такая в августе 2021 -го года возникла из-за графика из-за того, что несколько ребенка оставили. Я не присутствовала при этом конфликте, я не слышала. Не слышала? Нет. А, Ижанка, как ты пыталась решить эту проблему еще? Может, обращалась к настоящему колоссу? Ну, в августе, я знаю, что ходили к заведующему. Когда старше было в отпуске, они ходили к Владимиру Владимировичу. А, в что было в отпуске, вы ходили в отпуске? А ее не было. Либо на больничном. Нет, на больничную. Но ее не было. Когда ходили к Крудакову, старшей не было. А кто ходил? Ходила Тарасова, Сагадеева, Ташмагамбетова. А может есть чем из из что из-за графиков? Из-за графиков. Что-то хотели поменять. Что-то еще вам известно? Нет, неизвестно, но что-то за графиков. Потому что я не слышала. Я не ходила, я в тот день уехала из Что-то получилось решить вот такого? Нет. Нет, почему? Ну, нет он как бы Нам об этом неизвестно. Подходил ли он к старшине, подходил, я не знаю. Не знаю. Значит, изменилось в работе? Так же продолжали работать. Ничего не изменилось?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 Подписалась РАУНХА на нашем отделе, мы раньше назывались РАУНХА, написала жалобу Норгу на Владимировну. И все. Написала, написала. И все, больше я. Как Про это же... реакция? вы реакция реакцию? Она, получается, а коллективно написала? Да, после а, чего-то подписалась, ну, как бы всем коллективом. Она промолчала. Ну, так. Приезжала. А какое было свяжение жалобного? Нет. Нет. Нет. Нет, нет. нет, я не нет. знаю. А, а как-то она обговаривала сотрудниками в отпуске. Она была в отпуске, мне она не звонила. Я знаю, что она кому-то звонила, но мне она не звонила. А звонила себе с чем кому-то? По поводу жалобы? По поводу жалобы. Многие отказались подписать. А соглашались, кто-то вам известно? Нет, неизвестно. Неизвестно. Но вы... Нет, она не говорила об этом. Нет. По поводу обращения, Нет. да. А, скажите, после обращения какие-то проверки проводились? А, я с 18 -го... октября ушла в отпуск. Угу. Вы не в отпуск? Нет. Угу. А, с 14 до 18, пока они ушли, а, было известно в кто написал Жан? Ну, а... Было уже известно, я когда уже спустилась в операционную, уже, уже знали, что это была Жан. Уже знали, что это да. была Жан? Да. да. А от кого стала известна? известно? Ну, ее вызвал заведующий себе. И она осознала, что она написала. А вызывала только ее? Да. А -а -а. Ну, наверное, я была с потому что она сказала, что заведующий вызывал ее Вообще не знаю, кого вызывал. А -а -а -а. Как-то отношение коллектива изменилось к лыжам, что она написала жену? На. Ну, вот за, вот за эти два дня, в которых я была, нет. Мы также разошлись домой. В пятницу мы встретились, снова произошли к операционным. И все. Не заметила, что там что-то произошло. Не нет. А, а вам здесь какие-то угрозы поступали или что он вы Мне нет. А вы... У меня, я просто, меня просто не было. Было в отпуске, в городе меня даже не было. Потому... А то, что я знаю, то, что я только с разговора знаю от других людей. После этого вышли в отпуск, вам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 Вот была вот только такая вот напряженная обстановка, вот именно что, между кем-то, как-то. Получается, удовольствие было именно вот... Ну, по поводу графика, да. да, самое тяжелое отделение было просто тяжело. Всем было тяжело в этот момент. По поводу отношения, мальчиков, коллективе какие-то недовольства были? Нет. Не слышали. Вопрос, вы поднимались, да? А с коллективом а, вы общались по поводу обращения уступившего? Как отреагировал он на это? В Нет, я не общалась. Вы не общались? Я, я просто не успела. Не успела? Да. Ну, по поводу вопросов нет, ваше честь. Вы теперь решили? Вопросы? Представители?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 а вы, Айжан, в какой день последний раз видели? В пятницу. То есть это 15, да, да получается? 15 октября. Да. Скажите, в этот день Айжан призналась, что именно она написала жалобу. Нет. А в четверг, она ушла с отпуска. То есть в этот же день? Нет, это был четверг. четверг. Давайте по датам лучше. Вот ну, 14, -е. это, это был четверг. четверг. Пятница, 15. -е. Так. Четверг.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 Вообще, Жанна честная была? Вот, э, уже дол долгое время, продолжительное время смерти? Честная она была. А вот э, говорите, что заведующий вызвал. А кто еще присутствовал в этот момент? Я не знаю. Я была в операционной. Мы в операционную на план. Ну, вот уже, Я вышла в третьем часу в тот день. А плановые операции примерно до скольки продолжаются? Ну, вот, если без всяких. Ну, 5, до 3. 12 обычно мы успеваем, но ну, бывает задерживаемся, всякое бывает. То есть с 8 до... Ну, рабочий день 3, 3. заканчивается. 15 двенадцать. Да, mm -hmm. бывает вовремя заканчиваем, бывает задерживаемся. То есть вы в этот день в операционной находились? Да. И вышли уже во сколько? В третьем часу. Mm -hmm. Так-то медсестер меняет у вас э, вот с 8 до трех двенадцати.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 То есть вы работали палатной министра, поле... но в отделении реанимации. В отделении реанимации, да. Угу. Потом в 2009 году я прошла повторную ну, первичную специализацию, и Ольга Владимировна меня перевела в анестезиологию. То есть получается это выше как бы, да, категория? Ну да, ну, как повыше. Просто, нужно правильно объяснить, ну, ну выше ну, да, повыше статусом. То есть как бы, ну, мы в операционный рим Зал у нас есть, но в палате. До, до определенного времени можно работать. И, возможно, если бы меня не перевели в анестезиологию, я, может быть, на другую реанимацию просто поменяла. Потому что потому, сложнее, потому что физически, да, просто, просто физически тяжело. Пока были помоложе, можно было. Там постоянно, да, получается, в палате контрольного. Постоянно. Угу. Мы каждые два часа поворачиваем. То есть вуке. тяжелый физический? Да, потом. да, да.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 Скажите, а вообще опасно было вот такую жалобу подать и к врачу, гид? Я это такой первый раз было. Были случаи такие, что ранее подавали? Ранее до меня я слышала, что были такие жалобы. И чем закончился такой случай? Ничего. И чем все хорошим? Не, ну все работы, я не знаю, какие там были подробности, но я знаю, что была жалоба. У -у -у. И все на этом, что были жалобы. Понятно. Скажите, вот... Суд вас спросил, знаете ли вы Матвейчук, знаете ли вы Ташмука а знаете ли вы защитника Ольги Владимировны? Да, прав показания. То есть вы встречались? Один с раз, да, встречались. Защитника. Один раз, да? Да. это когда было? Зимой. Зимой какого года? Во второго.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 Вас э, суд предупредил об уголовной ответственности задачу заведомо ложных показаний. Скажите, какие есть и все. Дома встречались с Владимировна. Дома у Ольги Владимировны. Скажите, а защитник записывал показания или печатал? Вообще, я прошу вопросы снять. Материал уголовного дела в томе 10. Он содержит в опросов, официально приобщенные в качестве доказательств.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 Ну, немножко поясните, потому что вот действительно важные вопросы. И хотелось бы уточнить, такие причины... Такого. Ваша честь. свидетель обвинения был повторно опрошен адвокатом на нейтральной территории с участием подсудимой... Всего, а, вы уточните, этот момент, с участием или нет. Ну, не надо если... Говорить, а, ваша честь. Голосовать. Я прошу не перебивать меня, защитнику, и поясняю. Значит, свидетель обвинения после допроса следователем был опрошен дома у подсудимой. И, возможно, законом предусмотрен опрос адвокатский любых участников дела только в том случае, если не оказывается давление. Я считаю, что на данного свидетеля было оказано давление. И поэтому, дабы разрешить вопрос о допустимости или недопустимости показаний свидетеля Назаровой, я задаю вопросы, где, при каких обстоятельствах опрашивали свидетеля обвинения.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 Я хочу выяснить эти вопросы. Сейчас свидетель уже говорит. Свидетель указывает, что дома подсудимой был опрос ее. Показания данного свидетеля уже расходятся с показаниями других свидетелей. Расскажите, пожалуйста, у нас допрашивался свидетель, у кого он здесь когда на столе следствия. Мы то есть потом. Напомните, пожалуйста. Том 3, я сделала сорок сорок Так, 21 первого января две года. Просто куда приходил? Напомните, пожалуйста. 24 октября 2022 года. 4 октября. Это в том 10, да, сказали? Да, в том 10. В Что, что? Лист делал 20. Так, подождите, в томе 10, я сказал. У нас всего лишь 7 домов. Не предупреждает, а разъясняет. Всего лишь 7 домов. Напомните, пожалуйста. 7, 7. Какой лист еще раз делал? 22. 22. 24 что октября 2022 -го года. Только вы их не оглашали. Секундочку. Вы оглашали ходатайство вместе с приложением. Уважаемый суд, ну, как бы это зафиксировано в протоколе. Их дословно не оглашали. Вы спросили, их нужно дословно оглашать, я сказал нет, потому что, допустим, да, свидетели еще не допрошены эти. В судебное заседание, данные протоколы вообще не оглашались, да. но с приложениями о том, что э, приложен протокол вопросов, в качестве доказательства вы, уважаемый господинец, а, вы обласили. В том ли дело 6.5.4. Заявлено было в отношении. Итак, пожалуйста, мнение сторон, пожалуйста, по этому вопросу имеются какие-то? Представляешь на принятии? По вопросу, может ли части... задавать вопросы, да, да, да. Ну, в вашей части, я считаю, что возможно задавать вопросы, которые... То есть, вы понимаете, по что такого вопроса облашён? Ну, а по поводу того, что оглашен, да, видимо, я просто смотрю, что у меня запись нет, которую я выписывала нет, заранее, ну видимо, при оглашении защитника, находаться за оглашением, меня это не зафиксировало поэтому... Да, то, они то, гласны, -то то, для... что они объяснены, да, и согласно, они объяснены. Но mm -hmm. да, не подробно, но, как в принципе, и протокол просто проходит ну, повторительный расследование. Сейчас у нас э, в, по принципу гласности допрашивают свидетелей в Европу. Ну, необходимость для я не вижу, но считаю необходимым э, дать возможность защитнику задать вопросы, которые необходимы. Итак, то, что протокол вопроса был оглашен есть какие-то возражения в не Нет, я, я возражаю, протокол вопроса не был.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 по поводу задавания вопросов, я еще раз повторюсь, я э, ради бога пусть представитель потерпел, что задает вопросы, но тогда прошу делать замечание чтобы в корректной форме это задавалось и неголословно утверждалось, что защитник оказывал давление. Тогда напрямую прошу представителя потерпевшего задать именно конкретно прямой вопрос. Оказывалось или не оказывалось? Мы ну, не говорил голосуем. Итак, пожалуйста, задавайте вопросы. что-то не из-за того, но хотим подложить на вопрос да свидетелей, что там вопросов представителей у Светлана Николаевна, скажите, вот вы помните, как давали пояснения свои защитнику Матвейчук, адвокату Чикчеву? Какое обстоятельство, как его давали?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 как адвокат подсудимой и в ее защиту. То, что я давала прокуратуре, прокуратуре, тоже то же самое я рассказывала и защитнику. Скажите, а кто присутствовал при э, этом? Я и адвокат. Скажите, Бондаренко присутствовал при этом Нет. с вами? Скажите, э, Коломеец присутствовал при этом с вами? Нет, я одна приходила. Шманденко. Известно ли вам, что данные граждане тоже давали пояснения? Да. Вам известно, что адвокат собирал да. свидетелей и брал с них пояснение. Мы все вместе где не могли бы... Отвечали. Так, а почему вы голословите? Я не понимаю. Свидетель не сказал, что адвокат собирал. Извиняюсь, можете свидетель, свидетель ответил, вам, что он, да, он, собирал. Ну как собирал? А вот Просто где позвонили, вызвали, а все вместе мы не могли прийти. Так мы работаем. Нет вопросов больше. Пожалуйста. Просудимаю вопросов. Нет. Защитники? Есть. Пожалуйста. Да. Светлана я, скажите, я в момент вашего вопроса оказывал на вас какой-то? Нет, не оказывали. Не оказывали. В каком месте мы с вами находились конкретно в квартире? Сказали, на кухне. Может, на кухне. Обстановка какая была на кухне? Дверь была закрыта. Еще мы вдвоем были. Следующий вопрос.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 Это вы спросили у ну, Да, ну, запрещено. просто как бы чисто, может быть, женское любопытство, может быть, спросить, как Ольга Владимировна и Стасинская. Никак. Все, мы также работаем. Прошла планерка, и все ушли по своим рабочим местам. После того, как стало известно, что к написанию жалобы на Матвичок причастны к Ташмагамбетову, запрещал ли Матвичок сотрудникам отделения общаться с Ташмагамбетовым? Вперед, пока я вот работала, до отпуска. Нет. Высказывал ли Матвичок в отношении к какие-либо оскорбления, публично или на планерках?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 Более конкретно проблемы семьи на данный момент может ну, быть... Что, есть, что да. муж не разговаривает с ней, что они спят в разных комнатах? Вопросы прочие. Пожалуйста, государственная имейте... Да, что я а, Скажите, по поводу о, проблем семьи, а, что значит, что разбирается собака? Ну, это вот такие муж сказал. Просто до вот этого всего момента научно урожитель о нем относился дочки, всегда прям у них в семье все, она, она была и хозяйка, трудолюбивая, все своими руками делала. Вот настал тот момент, тут авария случилась. А когда случилась авария? Просто случилась в начале сентября, мы в комиссию проходим в альфа в начале сентября. А получается, вы говорите, в момент, скажем так, наступил в августе. Ну, в августе она уже была расстроена. Вот, опять же, возвращаюсь к этим сменам, что. В августе была проблема с графиками, и потом еще вот это получается начались. Да, да. Сильно переживала, поезжал по этому году. Да, конечно. Никогда не видели ее в слезах на оплаках. Вы это связываете с Норплым? Да. А раньше возникали проблемы с тем, что жанр получалось составить ребенка с кем-то, с графиком до этого периода, до августа, 2021 да, года? Там были просто более такой лояльный график, что были выходные, как-то подменивались. Проблем с подменами не было, да? С изменением графика не до этого, а они возникли другого в А реальная возможность изменить график была?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 на подмену. И уже это засугубляет э, Матвечук. Ну, мы подходим к старшему, что мы согласны, и пишем заявление. А, вот. а, Потому что если я ежана проходила по э, Матвечуку с вопросом, получается, она находилась в этом ну, Возможно, находила. Может кто-то соглашался, я не знаю. Вы не знаете. А если кто-то согласился, и э, Матвечук не согласен была, это в связи с чем может быть? Я не знаю, как там был вопрос, как они решили этот вопрос. Нет, просто вы потеряли какая была проблема, но если она э, и описали процедуру, как занимался график, э, что сначала уже говоришь с сотрудником, потом уже тоже к старшей. Э, если она нашла проблему, у вас пришла к старшей, почему проблема возникла, возникли почему не получилось подмениться, если человек был готовнить? Нет, я не знаю. Вы не знаете. Нет. Ну, получается, реальная возможность была. Если может, ну, что то соглашался сутками утками отработать. Что-то и согласился, я не знаю. Ну, пока нет, Скажите, а вот Айжан вообще открытая была? Нет, она не очень открытая. Ну как, не очень открытая была. А вы с ней состояли в дружеских отношениях? Нет.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 Ну, я ни правду ни ей не говорил, ни прокуратуре, ни защитнику. Ну, другой, то, что... другой вопрос Для чего вы пошли давать пояснение? Потому что проходим свидетелями. По уголовному, да. Да. И вас допрашивали следователь. Мы все ходили в прокуратуру, все допрашивали нас. Вернее, следователь допрашивал. Скажите, вы характеристики какие не подписывали, Матвичок? Нет. Не подписывали? Нет. Обращение от коллектива не подписывали? Нет. Нет вопросов больше? Соответственно? Нет вопросов. Вот Так, да, достаточно обвините еще раз. Um, вопросов не имеется, Ваша честь. Итак, вопросов, поскольку больше не поступило, спасибо большое, что пришли, это лишь показания, я можете либо присесть, остаться в саду в сиденье, либо покинуть в судебном Пожалуйста. свидетеля, а, об а, Итак, объявляется перерыв. Перерыв, перерыв Итак, все. Время для перерыва никому не требует. Продолжаем. Итак, Сумбургские гороскопы продолжают сегодня заседание. В этом году главного дела в нашем интервью кубиняе совершение преступления, в котором в 14-м году был в Кодеке Российской Федерации после небольшого перерыва. Итак, а срочно не возражаю против того, чтобы есть такие образом в ходном слое. Да, пожалуйста, возражаю. В настоящем судебном заседании нет необходимости установить. Если будут вопросы, в вашу я ходатайство заведу после допроса. Так, благодарю, Также ранее, в начале у нас были судебные было вызвано свидетель из вызывалась, в с телефонограммы обещала яйца не явилась, он, а, вчера, в секретарю, на вчерашнем судебном состоянии, Она также вызывала в свидетель обещала яйца но не явилась, вожитые а, причем судов, не сообщила, поэтому предлагаю, я их отношу не явлюсь, скажите, пожалуйста, на следующее судебное заседание, то есть... Если возможность есть, на завтра, ну, если есть такая возможность, техническая, то... Владимир, пожалуйста, мне не стараю. Не Не возражаю. Поддержу государственный. Ну, смотрите, смотрите. Итак, учетом, не не а, Поскольку действительно свидетель у нас извещалась неоднократно. А судебное заседание у нас не явилось и не сообщилось, полагать необходимо, когда достаточно обвинителя. А, а, Итак, а, по технической возможности либо на следующее судебное заседание, либо уже а, далее, мы а, посмотрим. Итак, а, когда удовлетворенно, еще что-то? Нет, прошу, хорошо прошу. Благодарю. Итак, послушаю мнение сторон по поводу отложения. рассмотрения было отдела. Нет Нет отложения. Благодарю. Так, не было назад, на 14 октября 2023 года, на Итак, на сегодняшнем заседании Если вы хотите, пожалуйста, звоните, а мне все равно. Можно запускать? Ну, просто. Давайте. До свидания. Понятно. Вот это, да? Вот это. Нет, для того, что, Нет, я хотел сказать, что интересное заседание получилось. Угу. Начал строится защита. На кухне. Хорошо, изучим. Благодарствую.